Здравствуйте! В данном видео мы рассмотрим процесс работы с каталогом предложений. Сначала войдите в личный кабинет. Для этого на главной странице сайта в правом верхнем углу нажмите кнопку «Вход». Для входа по логину и паролю заполните соответствующие поля и нажмите кнопку «Войти». Для входа по электронной подписи нажмите кнопку «Войти по ЭЦП» и выберите электронную подпись из списка. Для создания своего каталога предложений в личном кабинете перейдите в меню «Поставщикам», «Каталог продукции» и «Услуг». Создание предложений возможно двумя способами. Это импорт предложений из Excel-файла, а также создание предложения вручную. Рассмотрим первый способ – импорт предложений из Excel-файла. Для этого на странице «Каталог предложений» нажмите кнопку «Импортировать предложение». Откроется страница импорта. Выполните все действия по порядку. Для начала сгенерируем шаблон. Для этого нажмите гиперссылку «Сгенерировать шаблон каталога товаров» и выберите категорию товара. Обратите внимание, что для каждой категории генерируется свой шаблон в котором создается уникальный код категории товара и перечень характеристик. Категорию можно выбрать из дерева категорий, либо найти с помощью поисковой строки. Выберите конечную категорию и нажмите кнопку «Сгенерировать шаблон». Шаблон импорта товаров успешно сгенерирован, Теперь вы можете его скачать, нажав на гиперссылку во втором пункте. Откройте скачанный файл. Шаблон выглядит следующим образом. Обязательные параметры отмечены звездочкой. В шаблоне уже будет заполнена основная категория товара, которую вы выбрали ранее. В данном столбце необходимо оставить только идентификатор категории. Заполните оставшиеся параметры. Здесь вы также можете заполнить наименование товара, модель, бренд, производитель, цену, регион поставки, прикрепить фотографию и так далее. Чем подробнее будет заполнен шаблон, тем больше информации будет указано в карточке вашего предложения. Обязательными для заполнения являются параметры наименования товара, Можно ли купить меньше упаковки? Здесь нужно указать «Да» либо «Нет». Для заполнения некоторых параметров вы можете воспользоваться подсказками, которые отображаются при наведении на правый верхний угол. То есть, если можно купить меньше упаковки, установите единицу. Если нет – ноль. Далее укажите цену за единицу товара. НДС и ставку НДС. Если товар не облагается НДС, установите 0, если облагается – единицу. Далее вы можете заполнить габариты товара и габариты упаковки, регион поставки, добавить ссылку на изображение товара, а также указать характеристики товара. Для некоторых категорий в системе уже заложены характеристики. Эти характеристики будут отображаться в шаблоне. После заполнения шаблона сохраните его. Далее на странице импорта нажмите кнопку «Загрузить файл для импорта» и выберите файл с вашего персонального компьютера. Импорт каталога товаров завершен. Предложение будет сохранено в каталоге. на вкладке «Черновики». При необходимости вы можете отредактировать предложение. Для этого нажмите на его идентификатор и внесите соответствующие изменения. Для того, чтобы активировать предложение, установите отметку в строке нужного предложения и нажмите кнопку «Активировать». Также предложение можно убрать в архив, либо удалить. Для выполнения действий сразу по нескольким предложениям установите отметки, в соответствующих строках и нажмите соответствующую кнопку. А сейчас рассмотрим второй способ создания предложения. Это создание предложения вручную. Для этого на странице каталога предложений нажмите кнопку «Создать новое предложение». Обязательные для заполнения поля отмечены звездочкой. Для начала введите наименование товара, работы либо услуги. После чего выберите одну или несколько категорий, к которой относятся ваше предложение. Категорию можно выбрать из списка, либо найти с помощью поисковой строки. Нужно выбрать конечную категорию. После выбора категории для заполнения открываются оставшиеся поля. Код у КПД-2 заполняется автоматически если в поле «Категория» была выбрана одна категория. Если категории несколько, то код нужно будет выбрать самостоятельно. Если вы планируете данный товар продать через секцию «Отесиние ликвиды», то установите отметку «Товар для распродажи». Тогда на основании этого товара вы сможете создать процедуру продажи в секции «Продажи непрофильного имущества организации». Если вы планируете получать и выполнять заказы от разных покупателей, то оставьте данное поле пустым. В блоке изображения вы можете прикрепить фотографии товара. Для этого нажмите на значок «плюс». Здесь вы можете либо выбрать файл с персонального компьютера, либо вставить ссылку на изображение. Выберем файл с персонального компьютера. Для этого нажмите «Выберите файл» и выберите фотографию с вашего персонального компьютера. Изображение успешно загружено, после чего укажите единицу измерения. Также при необходимости вы можете заполнить артикул, производитель и страну производителя. В блоке описания введите описание вашего товара. В дальнейшем оно будет отображаться в карточке вашего предложения на витрине поиска товаров. Перейдем к заполнению цены. В блоке «Цена» и «Доставка» установите значение НДС, если ваш товар облагается НДС. После чего заполните базовую цену с НДС, либо без НДС. Оставшееся поле рассчитается автоматически. При необходимости вы можете установить отметку «Цена договорная». Тогда покупатели смогут самостоятельно предлагать вам свою цену. Для указания регионов поставки и отгрузки нажмите кнопку «Настроить». Во вкладке «Доставка» вы сможете указать, куда возможна доставка товара. Возможен выбор всего региона. Если доставка осуществляется только в отдельные города и области, выберите их из списка. Для каждого выбранного региона доступно указание индивидуальных условий поставки, минимальный максимальный объем доставки, сроки доставки, стоимость доставки и товара. Объем указывается в единицах измерения, указанных в карточке товара, срок отгрузки в календарных днях. Если доставка платная, то в правом верхнем углу установите НДС доставки, после чего установите цену доставки с НДС. Если цена за товар для данного региона отличная от той, которая была указана в карточке товара, укажите ее в столбце «Цена с НДС». Если у вас предусмотрены скидки за объем, то вы также можете эту информацию указать, нажав на значок карандаш. На вкладке «Склады. Самовывоз» вы можете указать, откуда покупатель сможет забрать свой товар самостоятельно. В данном списке отобразятся только те регионы, в которых присутствуют ваши склады. Для заполнения информации о складе нажмите ссылку «Перейти к списку складов». Для заполнения информации в нижней части страницы нажмите кнопку «Редактировать». В разделе «Сведения» укажите информацию о вашем магазине. Обязательные для заполнения поля отмечены звездочкой. В блоке «Адреса» вы можете добавить юридические, почтовые и фактические адреса вашей организации. В разделе «Контакты» вы можете добавить одного или несколько сотрудников, которые ответственны за отгрузку товара. В блоке «Транспортные компании» вы можете указать возможность либо невозможность доставки определенной транспортной компании. В блоке «Склады», который является обязательным для заполнения, вы сможете указать информацию о вашем складе, то есть адрес склада, время открытия, график работы склада и так далее. В блоке «Для договора» вы сможете указать информацию о лице с правом подписи контракта и основные сведения об организации. После заполнения информации нажмите кнопку «Сохранить». После заполнения информации склад появится в списке. После указания сведения о доставке нажмите кнопку «Ок» в нижней части страницы. Далее, с помощью переключателя установите, есть ли товар в наличии или предоставляется только на заказ. В случае, если товар находится в наличии, укажите количество товара. В блоке «Документы» вы можете добавить документы к своему предложению. Для этого нажмите на значок «Скрепка» и выберите файл с вашего персонального компьютера. При необходимости можно добавить несколько файлов. Далее при необходимости вы можете указать характеристики товара. В разделе «Общие характеристики товаров» будет указан список характеристик, предусмотренной системой по умолчанию для выбранной категории товара. Для заполнения характеристики в нужной строке нажмите поле, которое хотите заполнить, укажите значение товара и при необходимости единицу измерения. В блоке Дополнительные характеристики товара вы можете добавить собственные характеристики из перечня всех доступных в системе. Для этого нажмите кнопку Плюс. Появится строка для заполнения. Нажмите значок Карандаш и выберите характеристику из списка. Выберите порядок указания характеристики, текст число либо диапазон. Далее введите значение и при необходимости единицу измерения. Ее нужно выбрать из списка. Вы можете отметить максимум 4 характеристики, которые в дальнейшем будут отображаться в карточке товара рядом с изображением. Остальные заполненные характеристики будут отображаться ниже в описании товара. Карточка предложения успешно заполнена. Для ее сохранения в нижней части страницы нажмите кнопку «Сохранить черновик», Внизу появятся дополнительные кнопки. Для создания копии вашего предложения нажмите кнопку «Скопировать». Автоматически в системе будет создана копия предложения в статусе «Черновик». Также вы можете это предложение добавить в архив или вернуться в каталог товаров. Для того, чтобы ваше предложение увидели покупатели, опубликуйте его. Для этого нажмите соответствующую кнопку. Предложение успешно опубликовано. Теперь вы можете посмотреть его на витрине, нажав соответствующую кнопку. Предложение на витрине поиска товаров будет выглядеть следующим образом. Также это предложение будет отображаться у вас в разделе «Поставщикам», «Каталог продукции» и «Услуг». Для просмотра предложения нажмите на его номер. У вас откроется карточка редактирования предложения», то есть сразу в ней вы сможете внести какие-либо изменения, и после чего нажать кнопку «Сохранить». Изменения отобразятся на витрине товаров и услуг. Для того, чтобы убрать предложение в черновик, нажмите кнопку «Отменить публикацию». И тогда статус предложения изменится на черновик. Такое предложение не отображается на витрине товаров и услуг. Для просмотра более подробных инструкций по созданию предложения вы можете перейти в раздел «Центр поддержки». Спасибо за внимание!